Дорогие друзья, хочу вас поздравить, мы прошли видение, оно у нас заняло 7 отдельных видео. Я хотел бы, чтобы мы сейчас вместе с вами быстро вспомнили, как все это было, что мы успели рассмотреть в видении. Итак, как мы уже сказали, 7 отдельных видео. Первый разбор или первое видео мы посвятили авторству, кто написал книгу «Откровения». Я думаю, что все мы согласимся с тем, что книгу Откровения написал апостол Иоанн. И это будет самым логичным выводом из всех существующих. Второй разбор мы посвятили адресату. Мы рассмотрели вопрос, кому же было адресовано данное послание. Дальше мы рассмотрели датировку написания книги Откровения. Мы увидели, что есть три разные даты. И каждая дата или каждый сторонник определенной даты выдвигает определенный аргумент. Ну, самая постная датировка, на мой взгляд, кажется самой логичной и самой уместной. четвертое видео, или четвертый разбор, мы посвятили жанру. Мы рассмотрели, в каком жанре была написана книга «Откровения». Пятый разбор мы посвятили историческому анализу первого века. Мы ответили на вопрос, как политика Римской империи влияла на жизнь иудеев и крестьян первого века. Шестое видео. И шестой разбор мы посвятили теме и благословию книги Откровения, какие темы поднимает И последний разбор, мне кажется, очень важный разбор – толкование. Методы и подходы к толкованию книги Откровения. Собственно, так и выглядит наше видение. Теперь мы переходим к нашей интерактивной карте. Как мы видим, мы далеко не продвинулись. Нам предстоит еще целое путешествие. Сейчас мы находимся на острове. Патмос. Мы будем находиться здесь определенное время. И дальше, шаг за шагом, будем, будем идти к своей цели. В любом случае, надеюсь, что данное видение не было напрасным. Вы нашли для себя что-то полезное. Мы занимаемся изучением Священного Писания, поэтому нам важно затрагивать вопросы, скажем так, общего характера. Перед тем, как мы обратимся к первому стиху, Стоит сказать несколько слов о том, как мы будем проводить наше изучение. Для этого я хотел бы, чтобы мы обратили наше внимание или наш взор к такой науке, как герменевтика. Герменевтика с Оксфордского словаря – наука, связанная с истолкованием текстов, первоначальный смысл которых не ясен ввиду их древности или неполной сохранности. Герменевтика занимается методом интерпретации текста. Кроме этого, есть еще одно важное слово – экзегеза или экзигетика. Экзегеза раскрывает изначальный смысл, что автор хотел донести до своих слушателей. Так вот, принимая во внимание данные моменты, мы можем подойти к Священному Писанию немного более осторожно и безопасно. Что я имею в виду? Когда апостол Петр или Павел, например, писали свои послания, они передавали Божье Слово. Текст имел одну идею – одну мысль. Наша задача понять, что автор библейского текста имел в виду, когда писал свои послания. Сегодня большинство христиан занимаются не экзегезой, а эй-экзегезой. Эй-экзегеза — это когда мы перевносим свой смысл в библейский, в библейский текст. Толкуем текст так, как нам хочется, не обращая внимания на многие нюансы. Используя эти важные инструменты, мы можем избежать множества ересей. Собственно, давайте и перейдем к нашим правилам. Я не стал изобретать велосипед и взял имеющиеся правила и принципы толкования Священного Писания. Давайте их сейчас все прочитаем. И вы их можете найти в интернете. Кому интересно, я могу дать ссылку. Итак, первое правило. Каждый отрывок в Библии имеет одно значение. Наиболее очевидное значение обычно является правильным. Некоторые начинают... Толковать текст аллегорический, забывая о простоте и очевидности сказанного. Третье. Всегда оставляйте в силе объяснение самого автора. Например, у нас есть притча о Сеятеле, и мы знаем, что сам Иисус дал толкование на эту притчу. Так вот, если мы не будем брать во внимание толкование Иисуса Христа, мы будем гадать и ходить вокруг да около, и будем эти почвы, это семя толковать так, как нам хочется, поэтому мы должны оставлять в силе объяснения самого автора. Следующее. Толковать отрывок из Библии всегда следует в его контексте, в контексте книги и ситуации. Значит, мы толкуем стих в контексте отрывка, отрывок в контексте главы, глава в контексте нескольких глав, эти несколько глав в контексте всей книги, все книги в контексте Нового или Старого Завета и уже в контексте всей Библии. Это очень важно. Пятое. Интерпретация отрывка должна соответствовать окружению автора. шестой Необходимо правильно разделять книги по их расположению, завету и обстановке. Ну, иногда берутся некоторые заповеди из Ветхого Завета и применяются в Новый Завет. Шесто... Седьмое. Интерпретировать каждый отрывок из Библии в свете всех остальных. Восьмое. Один отрывок часто объясняет другой. Более прямые и простые отрывки объясняют более сложные места писания. Перед тем, как сделать вывод по какой-либо теме, необходимо изучить все библейские отрывки по данной теме. Одиннадцатое. Необходимость соблюдать правильный баланс библейской истины. Отрывки следует толковать в соответствии с содержащимися в них идиомами. Необходимо правильно разделять языки, грамматику и фигуры речи. Следующее, четырнадцатое. Необходимо отличать образный язык, фигуры речи от буквального. Правильно разделяйте книги по типу литературы, поэзия, апокалиптическая, историческая, доктринальная и так далее. Это были некоторые правила герменевтики. Относительно нашей методологии, как мы будем проводить наше изучение книги Откровения, нужно сказать, что мы будем опираться на книгу Даниила. В нашей церкви мы изучали данную книгу больше года, поэтому если по мере изучения для вас что-то по книге Даниила будет непонятным, можете задавать свои вопросы в комментариях. По возможности буду отвечать. Мы знаем, что книга Даниила, так же как и книга Откровения, написана в жанре апокалиптики. Особенность данного жанра заключается в том, что он всегда указывает на конец человеческой истории, на события последнего времени. Кроме того, что мы будем обращаться к книге Даниила, мы также будем брать во внимание все остальные апокалиптические отрывки. Например, Евангелие от Матфея, 24 глава, Марка, 13 глава, Луки, 21 глава, 2 Фессалоникийцам и так далее. Теперь мы переходим к разночтениям. Еще один важный момент – мы будем обращать наше внимание на разночтения в гаеческом тексте. Мы знаем, что до нас не дошли оригинальные рукописи того же апостола Павла или Иоанна. Все, что мы имеем, мы имеем дело с копиями, которые были, в свою очередь, переписаны с других копий. При копировании переписчики иногда могли заменить некоторые слова, либо могли совершить некоторые ошибки. Две рукописи, и в одном будет написано «Искупил нас», а в другом будет написано «Искупил их». В одном будет написано «Садел нас», а в другом будет написано соделал их». В данном случае разночтения играют большое значение, так как они полностью влияют на понимание и смысл текста. Для удобства изучения и сравнения мы возьмем два издания. Традиционный текст, или как его еще называют, византийский, или текст большинства. Это у нас будет «Текстус» рецептус. Второй критический текст Несле Аланд. По мере того, как обнаруживалось все больше и более древних манускриптов, некоторые ученые попытались как бы воспроизвести изначальный текст Нового Завета. За основу мы возьмем эти два издания, текстус рецептус и критическое издание Нового Завета Несле Аланд. Большинство современных переводов, а я бы сказал практически все, берут за основу Несле Алланд. Наш синодальный перевод берет за основу текстус рецептус. Современные богословы во многом критикуют текстус рецептус, хотя это одна, я бы сказал, больше отдельная тема для разбора. Может быть, по мере того, как мы будем сталкиваться с серьезными разночтениями, которые действительно влияют на понимание текста, тогда мы, может быть, разберем данную тему более детально. Давайте сейчас мы перейдем к переводам. Переводы помогают нам понять идею того или иного отрывка. Если у нас нет никаких инструментов, с помощью которых мы можем работать с текстом, то переводы, мне кажется, это первое, с чего нужно начать. Каждый перевод пытается передать истину теми или иными словами. За основу мы возьмем некоторые переводы. Это будет новый русский перевод. Библия под редакцией Кулаковых. Данный перевод... Осуществлялся 18 переводчиками. Часть были адвентисты, другие были православные. Очень хороший перевод. Мы в церкви, когда проходили 2 Петра, данный перевод мне очень понравился. Он очень хорошо иногда раскрывал некоторые моменты. Следующий перевод – Всемирный библейский переводческий центр. Я его называю МДР. Этот перевод, в отличие от предыдущих два перевода, является вольным переводом. То есть он передает идею текста, новый русский перевод и перевод под редакции Кулаковых. Они стараются как бы сохранить экспозицию греческого текста, они стараются переводить буквально. Перевод Нового Завета под редакцией епископа Кассиана. Очень хороший перевод. Это современная редакция нашего синодального перевода. Данный перевод был начать в 1953 году и был закончен спустя 16 лет в 1970 году. Периодически мы будем касаться и других переводов, к сожалению, на русском языке их не так уж и много, но возможно мы будем ссылаться и на английские переводы Библии, также на болгарские и украинские. Хотя, напишите в комментариях, стоит ли читать украинские и болгарские переводы или нет смысла. В нашей церкви практически все болгары, поэтому мы иногда обращаемся к болгарскому переводу. Итак, наша Методология будет простой. Будем учитывать правила герменевтики, позволим Священному Писанию самому себя объяснять, и пусть во всем этом нам поможет Дух Святой. Без Него мы ничего не сможем понять в данной книге. Итак, давайте мы прочитаем первые два стиха. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Для начала мы разберем некоторые отдельные слова. Хочу обратить ваше внимание на слово «откровение». Откровение с греческого состоит из двух отдельных слов. Из слова «апо», что значит «в сторону», «от чего-то», «прочь». Английская фраза «away». И «калипсис» e означает «покрывать» или «скрывать». Таким образом, у нас есть открытие, обнажение, раскрытие, снятие, покрывало или в переносном значении откровение, явление или просвещение. Данный термин используется в Новом Завете в следующих значениях. Давайте их рассмотрим. Первое. Откровение истины, раскрытие тайны, откровение в видении либо сне, и четвертое. Тайны, относящиеся к последним временам. Боб Атли. Очень хороший, на мой взгляд, комментатор. Давайте мы рассмотрим все 17 стихов, где употребляется данные слова. Все-таки мы имеем дело с откровением, поэтому нам нужно изучить все слова. Такое мы будем делать нечасто, потому что это занимает много времени и, в принципе, не всегда есть такая необходимость в этом. Но на первый раз... Думаю, что это важно. Проанализируем все стихи. Лука 2.32. Свет к посвящению язычников и славу народа твоего Израиля. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу, то сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Могущим уже утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда они изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть Псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все, все это будет к назиданию. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. И чтобы я не превозносился чрезвычайность Откровений, да он мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился, ибо я принял его и научился не у человека, но через откровение Иисуса Христа. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествования, проповедуемые мной язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Чтобы Бог Господу нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. А вам, оскорбляемым отрадуя вместе с нами в явлении, Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценной гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Посему, возлюбленное, припоясав в числа ума вашего бодрствую, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Ну а как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и явление явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Если мы обратили наше внимание, то слово «откровение» в большинстве своем употребляется по отношению к второму пришествию Иисуса Христа, к откровению Бога, скрытию этой великой тайны. И это, на мой взгляд, очень важный момент. Давайте теперь мы обратимся к следующему важному слову. Это будет слово «вскоре». Греческое слово «вскоре» имеет следующее значение. Скоро, быстро, вскоре, поспешно, немедленно. В Новом Завете это слово используется семь раз. Мы не будем читать абсолютно все места, прочитаем только одно место. Римлянам 16:20. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. И здесь мы, как христиане, которые живем в 21 веке, мы можем возразить, что претеристы, по большему счету, были неправы. Напомню, что претеристы утверждают, что вся книга Откровения исполнилась при жизни апостола Иоанна. Слово «вскоре» в нашем случае охватывает период в 2000 лет, поэтому трактовать это слово буквально, как делают претеристы, не стоит. «Вскоре» для Бога может означать период в два пророческих дня или 2000 лет. И рассмотрим также еще одно слово. Это будет слово «показал». «Показал» с греческого «давать знамения», «показывать», «предвозвещать», «давать», «уразуметь». Используется 16 раз в Новом Завете. Разночения, которые бы влияли сильно на текст, здесь не присутствуют. Но мы, как богословы, как исследователи Библии, будем заниматься исследованием и изучением греческих таблиц или диаграмм. Дорогие друзья, не стоит беспокоиться. Данная диаграмма не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. У нас есть предложение. Предложение строится по определенным правилам. Например, здесь, в данной области, всегда у нас будет стоять подлежащее. В середине всегда у нас будет глагол. А в правой части данной области будет стоять существительное в винительном Падеже. Например, Олег купил яблоко. Олег купил что? Яблоко. Винительный падеж. У нас есть также дательный падеж. Меня учили ставить его в правой части. Но, как мы видим в данной диаграмме, паде... дательный падеж ставит снизу а, глагола. По мере а, изучения, по мере того, как мы будем все больше и больше проходить таких диаграмм, я думаю, что для нас данная диаграмма станет уже такой уж и сложной. Давайте мы пройдем шаг за шагом данную диаграмму. Итак, Бог. Что делает Бог? Бог дал. Что Бог дал? Бог дал откровение. Откровение кого? Иисуса Христа. Бог дал откровение. Кому дал откровение? Ему дал откровение. Какова же цель? Чтобы чтобы показать, кому рабам его, что показать, что случится, что случится, вскором надлежит. Кроме этого, Бог не только дал откровение, но Бог дал и знамение. Бог дал знамение, пославший через ангела его рабу Иоанну, который засвидетельствовал что слово Бога и свидетельство Иисуса Христа сколькое он увидел данная диаграмма помогает нам понять что зависит от чего кто выполняет действие кто принимает действие на что ставится акцент итак откровение Иисуса Христа откровение Иисуса Христа Обычно первые слова книги в древности определяли название самой книги. Поэтому это откровение не Иоанна Богослова, а откровение Иисуса Христа. Откуда данная книга получила название откровения Иоанна, мне не совсем понятно. С другой стороны, согласно греческой грамматике, мы можем перевести первую фразу не только как откровение Иисуса Христа, но и как откровение об Иисусе Христе. Да, греческая грамматика дает нам такую возможность. В любом случае, это откровение Иисуса. И в любом случае, это книга о триумфе Христа. Поэтому мы не совершим ошибку, если допустим эти два варианта. Далее мы читаем. Которые дал ему Бог. Троица как бы в миниатюре. взаимоотношения Бога с Иисусом Христом. Но цель этого откровения какова? Показать рабам его, что должно произойти вскоре. И он показал или дал знамение, послав своего ангела, своему рабу Иоанну. Согласно диаграмме, послал ангела не Иисус, а Бог. Откровение 22.6. «И сказал мне, си слова верны и истинны, и Господь, Бог святых пророков, послал ангела своего» показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Хотя в 16 стихе этой же главы написано обратное. Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Я не вижу большого противоречия в этом. Между личностями троицы всегда присутствует единство. Поэтому спорить по этому поводу я не вижу смысла. Второй стих говорит нам, уже о действиях самого Иоанна, который и засвидетельствовал. Здесь лучше переводить прошедшим совершенным временем, то есть это совершившийся факт, а не какой-то процесс. Иоанн засвидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел. Давайте сейчас обратимся к различным переводам и рассмотрим, как они переводят те или иные фразы. Это для меня всегда интересно. Прочитаем перевод кулаковых. Книга это Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог дал, чтобы мог Он показать Слугам Своим, чему предстоит произойти вскоре. Он послал ангела Своего явить это откровение Мне рабу Своему Иоанну, дабы как свидетель поведал Я народу Божьему обо всем, что видел и слышал, о Слове Божьем и об истине Иисусом Христом возвещенный. Также Перевод Касьян. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему должно произойти вскоре. И здесь мне нравится, как они добавили вот эту фразу. И которую он дал как знамение, послав через ангела своего рабу своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. Все, что он видел. МДР. Откровение Иисуса Христа было дано ему Богом, чтобы показать Его слугам все, что должно вскоре произойти. И Христос оповестил об этом, послав Ангела к слуге своему, Иоанну. Иоанн подтверждает все, что видел. Это послание Божье и свидетельство Иисуса Христа. И последний перевод. Откровение Иисуса Христа, дано ему Богом для того, чтобы показать своим слугам, что должно вскоре произойти». Он сообщил это откровение через своего ангела своему слуге Иоанну, И сейчас Иоанн, как свидетель, рассказывает обо всем, что он видел. Это Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа.